Всем привет, ребят, сегодня на новом доме у нас стройка. Сегодня хотел вам показать, короче, как я креплю вагонку, как раньше крепила, как сейчас креплю вагонку. Может, кому интересно будет, будете сами так делать. Сейчас покажу. Так, вагонку, ребят, вот на такие клеймеры я ставлю. Сейчас покажу где у меня даже клеймер завалялся, пустые коробки остались, но вот еще есть вот он клеймер, ребят, вот такой клеймер, вот он вставляется в паз вагонки, может кто не знает, кто знает, кто знает, так вот, вот так он, ребят, крепится вагонка, вставляется в шип, и крепится и тут отверстия до да, гвоздики короче вот они гвоздики в комплекте идут вот они их выкинул они мне нафиг не нужны ну, замочиться вот, вот на эти гвозди постоянно забивать руки все подшибаешь и тому подобное есть новое решение ну как мое решение там не знаю Сейчас покажу. Так, сейчас покажу ребят Вот у нас маяк ребят и ставим флемер. Берем обычный шуруповертик. И простенько. Сейчас, подождите. Так, ребят, берем шуруповерт. Саморезик такой. И простенько, вот и все, вот что у нас получилось, ребят. Вагонка уже никуда, ни туда, ни сюда не уйдет. Вот. А следующая вагонка прижимает, считаю этот саморез. И то же самое. А вот на эти гвозди вы просто замучитесь. Вот эти отверстия просто замучитесь туда. И, значит, вот так я крепил Так что кому было интересно, попробуйте сами, убедитесь что так быстрее и меньше будете мучиться. Так, ну, мы продолжим. Вот и все что я вам хотел показать сегодня по креплению вагонки пишите в комментариях как вы сами крепите вагонку на гвозди или так же как и я или может как-то по-другому у вас есть разный способ можете скидать ссылки на видео я заодно посмотрю вот ничего ну, с вами был буян подписывайтесь на мой канал и всем пока до скорой встречи